Всем привет, с вами проект Походили, и сейчас мы находимся на концерте e -Bapper. Кстати, напоминаю то, что мы проводим розыгрыш кружек. Что вам необходимо сделать? Вступить в группу Cold Soda, вступить в группу Мастерская Подарков и сделать репост закрепленные записи. Все очень просто. Кружки разыгрываем каждый день. Поехали! Куртки пришел сюда? Это ветровка. Нет, это кофта. В Олимпийке пришел сюда? Как тебе все репетиции, которые проходили у вас на институте? Ну, достаточно сложно проходило, то есть это эмоционально очень сложно, во-первых. Во-вторых, выдерживать крики все эти, А вы все не так делаете, неправильно. Танков или Сержанова кто? Не все. Можешь сейчас повторить, как кричал Танков? А как Сержанова кричала? Здравствуйте. Почему вы в третьем не пойдете работать? В концерте все рассказывается, угу. вот, так. вот, типа такие ребята со двора пришли, такие там семечки сидят, шелкают, такие разговаривают, эй, браток. Хотите узнать, о чем он думает в данный момент? What? Шапка — это не самое главное, что ага. нужно сделать во дворе. Главное — не опаздывать к маме на суп, на ага. любимый борщ. Ведь холодный он не вкусный. Ну, холодный, он не такой вкусный, как теплый. Да, теплый он не такой, как горячий. Ну да. А горячий он не такой, как прям только что ты. Только что — это тоже своеобразно. Надо понимать то, что ты обожгёшь все чувства в себе. Ты не сможешь есть его. Чувства переполняют, когда ты ешь только что приготовленный суп. Привет! Привет! Вот, э, тебе же уже сколько, 18 лет, да. а губы красить не научилась? Ну, бывает. Давай будем учить тебя красить губы. Моё. У такая есть рубрика «Секреты красоты, как правильно красить губы». Так, давай. Выкручиваем э, губнушку почти до конца. Берем ее в правую руку. Молодец. У вас отлично получается. Так опасно стоять. Я знаю. Oh, -la -la. Mm, ding -ding Сердце в моем, институт один. Наши, Бебр, не победим. У -у -у. Ну так, короче, я выйду на розыгрыш Как правильно говорить? Звонить или звонить? Звякну Класть или ложить? На! Как правильно говорить? биофак или ИБЭПР? Биофак. Ну, если что, для ректората ИБЭПР Кого? Да это Ты в увидишь это! Ты в это все увидишь только! Что за костюм? Это моя пижама! Я тут сегодня ночевала. Да и сегодня здесь спала. Угу. Так как тут спится с Максом? Ну, если честно, я не выспалась. Вы что Расскажи, что тебе больше всего понравилось во время репетиций. Нельзя кого говорить. Все знают, что Ибэппер перед тем, как начать концерт, начинают читать. Вот да. с чем это связано, расскажи. Мы считаем столько раз, сколько нас человек выступает. Поэтому сегодня было 50. 50? Знаешь что, у меня сегодня днюха. с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! И наш подарок тебе танец. Давай, Пойди, учим. -давай. Учимся. Давай, Дима! <таспорожные>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 Ну, вроде вышло, что все неплохо, позитивненько, и все было на высшем классе. Хотя были, конечно, недочеты, Но ладно, Ну ладно. Ну, про недочеты вообще не надо говорить про, про да это. Да не, нет, ну, так же, был... иногда горечи подбавить. Если не Беппер, то кто победит? Только я! Привет, вот смотри, можешь нам рассказать про свой самый мужской поступок в жизни? Ну, я даже не знаю, что это было. Я в восторге просто танков, просто молодец, я перваки, они просто молодцы, просто настолько крутой концерт, что я вообще я не знаю. Я уверена, никто не выступит лучше, чем наши перваки. А потому что биофак чемпион. Биофак лучше! биофак чемпион, просто вообще во всех фестивалях этого университета. Время ваших комментариев в Гавриленко. Можете передать привет моей девушке Кате. Она с Германии, она смотрит вас даже там. А я скучаю по ней. Катя, привет! Жду вступления в Риди Походили. Конечно, поди... С вами был проект Походили. Подписывайтесь на нас в соцсети. И помните, будете проходить мимо, не проходите. <музыка>